Нет сомнения, что российские леса это кладезь полезных веществ и растений. Однако с каждым годом их популяция резко падает. Чтобы не допустить этого, ученые Казанского университета разрабатывают фантастично на первый взгляд план. Они собираются клонировать редкие лекарственные растения и в дальнейшем высадить их в лесах, тем самым спасти популяцию исчезающих видов.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 Стоит отметить, что благодаря подобному методу во время произрастания в растениях начинают накапливаться большое количество витаминов, алкалоидов, финальных соединений, что благополучно сказывается на окружающей среде. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс.